Источников Ольга. Вот, коса также у них потрясающая история. У них стая в основном женская, и ей руководит бабушка. Как оказалось, да? А вот можно ли из ангела прилагать такое понятие, как интересный.